Всем привет! Это Новая. Я уже давно ничего не снимала, и мне кажется, что пора рассказать новости моей жизни, потому что они есть и они могут вас заинтересовать. Они связаны с моей работой. Те, кто недавно смотрел мои ролики и кто не смотрел, сразу скажу. Я закончила магистратуру в этом январе здесь, в Китае, по дизайн, потом я устроилась здесь, в Китае, в городе на работу преподавателем иностранного языка на английского. И проработала я в этом месте практически полгода два месяца, после чего я уволилась. Я уже рассказывала про работу в Китае, про опасность работы без визы, я имею в виду безрабочие визы, про вообще легальность работы преподавателям английского языка в Китае и вообще какой-либо работы здесь, да? Также рассказывал он вроде бы <laughs> про сложности поиска работы здесь по направлению, ну по моему направлению, по дизайну, что я не могу найти работу, а если могу, то она все равно нелегальная, она не будет засчитываться в стаж и так далее. А я уволилась и очень здесь, Несколько причин. Ну, Во-первых, все-таки мне не нравится преподавать английский. Не потому, что я не знаю английский. Все хорошо было с моими уроками, все было замечательно. Но это все равно приносило мне стресс. Потому что мне приходилось рад, что я из Америки. Мне приходилось играть роль, к которой я не привыкла. То есть я была не собой. И я должна была всегда скрываться от людей вокруг, на своем районе, в принципе, что я говорю по-русски. Хотя знали, что я наполовину типа русская, причем они сказали наполовину украинка, я не знаю почему, я русская как-то. Вот. Ну, в принципе, почти то же самое, я не особо рассказала из этого, просто почему нельзя так... В чем сложно запомнить мою национальность, моему, моему боссу, и не понимаю. Следующая проблема в том, что мы не имели права никак воспитывать детей. Причем я это поняла постепенно. То есть, если ребенок творит, что попало на уроки, я не должна его строжиться. Хотя я видела, что другие учителя так и. В общем, это было не позволено мне, я не знаю почему. И об этом я услышала только в день, когда я увольнялась. Именно в тот день я построилась на одного ребенка о том, что он трогал мою сумку. Его папа увидел, что я сказала ребенку, что он не трогал мои вещи, на что папа сказал, как это учитель может говорить, что он здесь не гулял по классу и не трогал вещи. Короче, китайский момент комитет, все нормально, это не имеет такого. Мы могли бы это забыть. Моя причина моего ухода с этой работы была в том, что мне не предоставляли хороший контракт. Мой контракт выглядел неплохим, особенно на фоне других парт учителей у нас в школе, раньше которые были, что сейчас их нет парт кроме меня. Видимо, все знают подрохи. Мне платили 160 юаней в час, как я думала, академический, то есть классный час, а не просто физически настоящий час, и мне должны были платить 8 суммами за другие внеклассные вещи, ну, то есть, как бы, офисные часы, они не были написаны офисными, но как бы внеклассные часы, которые связаны с работой, кроме митингов, например, да, и лессинг-планов. Окей. Okay. В итоге, проработав там больше месяца, ну, как бы, в общей сумме это получалось практически два месяца, просто уроки у меня были только около чуть больше месяца, как месяца урочного времени, и мне приходит ну, моя зарплата 5000... тысяч юаней. Я знаю, и это не секрет, что мои коллеги зарабатывают э, 10, э, 15 тысяч, 15 тысяч юаней. Причем э, некоторые работают больше, чем я, но некоторые нет. Некоторые просто я очень любят студенты, где выбираем, но при этом у них все равно рабочая виза, у них фулхайм, у них все та же зарплата, просто без надбавок из-за того, что у них не так много уроков. И мои 5000, хотя как бы я очень старалась, я всегда старалась быть очень милой, я старалась готовиться к урокам. Это моя проблема, я слишком перфекционист в этом плане. Я пришла в тот день, 8 марта, на работу. До этого вообще никаких проблем не было у меня с начальством. То есть наоборот, босс меня очень любила, считала меня самой милой из учительных, потому что женщин у нас мало было, только две девочки, остальные мальчики. И... То, что я такая миловидная, не блондинка, что я больше похожа на китаянку, и детям это нравится, как бы мы от двухлетние, они выбирали меня, а не человека с южной Африки, например, мальчика, всегда шли ко мне, в общем, и 8 марта я уже на работу, зову свою, свою, свою начальницу поговорить, но это не начальница, она как менеджер, да, управляющий поговорить в конференц-зал на тему зарплаты и так далее. То есть меня бы устроила такая зарплата, да, потому что, в принципе, для первого месяца это нормально. Многие так зарабатывают в первый месяц, но у меня бы ничего не поменялось и в следующем месяце. У меня ровно столько же уроков, и пока они планируются в будущий семестр. Возможно, мне что-то добавят, но я просто работаю больше, Пусть я прям работаю дофига. Я, у меня между уроками может быть большой промежуток, за который мне не платят. Я ей объясняю, если я у тебя на работе нахожусь, если ты мне ставишь два урока, один в два, в другой в пять, то будь добра, плати за остальное время, либо ставь уроки вместе, чтобы я могла подрабатывать в, таком месте в то время, пока я не работаю у тебя. Она говорит, мы не будем платить, у тебя в контракте так не прописано. Я говорю, а что у меня в контракте прописано? В итоге эти офисные часы, они не совсем те, не настоящие офисные там так все обыграно, что, короче, мне не платят за офисные часы. 160 юаней это за час физически, то есть у меня три урока, это два часа, а не три. Это намного меньше, как бы это кажется, что ой, ну какая разница, да? на самом деле в купе там большая разница. Я ей сказала, что мне не устраивает моя э, зарплата и если какой-то вариант перейти на фултайм, то что она сказала, что раньше было можно, но вот прям вот сейчас вот с этого года как раз когда ты к нам пришла, нельзя. Я знаю, что мне пришла новая учительница, она британка, я с ней познакомилась, но у нее не было своего нормального кабинета. Я прекрасно понимала, что им не держать русскую фултайм рабочую. И выгоднее дать офигенный кабинет, и моих студентов, англичанки с опытом работы. Ну, логично, я бы тоже так хотела, но они же могли как бы не обманом это делать, а нормально поговорить, что вот ты у нас на парте, давай мы тебе дадим маленький кабинет, да? давай мы тебе да, мы тебе мало платим, но вот у тебя вот эти уроки. То есть если бы мне не обманывали, а сразу сказали, за что мне платят и так далее, по-нормальному, а не так они... Как они сворачиваясь от начали в начале, меня бы это не расстроило, я бы не ушла. Но даже сам подвох, даже не в том, что я решила уволиться с работы. День тогда, я говорила сначала, что я была злая, я сказала, что я, возможно, уйду, но я подумала. И вечером после работы я решила, что я все-таки останусь, потому что, в принципе, занятость самая большая работа после обеда, кроме выходных. И это терпимо. Зарплата такая, в принципе, ничего. Я знаю, что если возьму больше уроков, я могу заработать чуть больше, и это тоже неплохо. И получается что я ухожу с работы на свидание службы 8 марта у меня среза с цветами я в кафе э, я должна быть счастливая женщина но тут мне присылает э, моя, э, ну, мой босс мне сообщение что типа извини э, давай закончим с тобой контракт и типа ты, ты, ты ругаешь студентов что-то типа того э, ты типа не очень нам подходишь. Я такая, окей, а почему это всплывает? Вот только тогда, когда я скалила зубы немножко, а до этого я была очень улыбчивая, видимо, их это и устраивало, что я такая дурочка улыбчивая, потому что я старалась быть милой, вот, потому что по жизни я более серьезная, и когда я стала более серьезной и как бы защищать свои права, им это не понравилось, вот и все. Я так понимаю, они изначально Предполагали взять меня на короткий срок, пока не приедет англичанка, так как моя пришельница ушла в декрет и между девочкой ушедшей в декрет и новой англичанкой, которая должна была приехать, был как раз этот месяц, на который меня, в принципе, взяли. Насколько я знаю, они больше не берут ни на то есть не англоговорящих э, учителей. И как раз на момент, когда меня взяли, я удивилась, что меня взяли, потому что я уже знаю, что они не берут, а меня взяли. Я думаю, блин, почему неинтересно? А вот оказалось почему. Потому что им нужен был указал ощущение. Поэтому я ушла. Они не ценят труд, их учителей, я считаю. Я не говорю, что, блин, ну, понятно, что кто-то напишет 5 тысяч, 50 тысяч рублей, это офигенная зарплата. Но, как я уже говорила, это офигенная зарплата, например, в Барнауле. Это не офигенные зарплаты здесь, в Шиняне, Особ... Ой, в, в Чингул, особенно для иностранцев. Знаю, сколько они здесь зарабатывают, я зарабатываю просто как 10 тысяч рублей по Парнауле, понимаешь? Это просто, нет, как 6 тысяч Короче, очень мало. И, эм, да, ну и, конечно, там было очень много аспектов, которые мне не нравились. Я могу рассказать поподробнее, можете оставить мне комментарии, э, интересно ли вам послушать про специфику, Тренинг центров в Китае, в чем их минусы, в чем подвохи, как они обманывают их клиентов, кроме того, что учителя не англоговорящие на самом деле, хотя мне кажется, родители должны недалеки, они, наверное, все это знают.